Первая серьезная проблема, с которой сталкиваются наши потребители, и мы сами, когда пытаемся что-то узнать о потребителях, это проблема переизбытка информации. То есть мы здесь находимся, с одной стороны, брикад. С одной стороны, нас как потребителей постоянно бомбардирует поток разнообразных сигналов, в том числе и от рекламодателей, из которых нам нужно что-то выбирать. И некоторые рекламодатели помогают справляться с этой проблемой, а некоторые нет. Во-вторых, для нас, как для маркетологов, сам эм, потребитель, как мы уже говорили, является эм, бесконечно вместилищем информации. И что нам нужно выбирать, что нам нужно узнавать о потребителе для того, чтобы с этим переизбытком справиться, мы не знаем и справляемся с этим ну, в общем, совершенно случайным образом. В общем, как вышло, так и вышло. Эм, что делает мозг для того, чтобы справиться с переизбытком информации? Естественно, он отсеивает то, что он считает ненужным. И что нам не нужно, мы накапливаем на протяжении всего нашего жизненного опыта. То есть предполагается, что в общем -то, то, что не меняется, то, что постоянно, и там, я не знаю, стена, допустим, не плывет, и нам не нужно а, от, отсматривать и проверять все время, контролировать, что стена находится на нужном месте. Мы один раз помним про это и больше не воспринимаем большого количества сигналов на эту тему. Uh, но проблема в том, что когда мы отсеиваем что-то ненужное, то мы можем uh, отсечь то, что для нас является важным на самом деле. И пример того, как мы это делаем, uh, я привожу дальше в ролике, который называется "Худан". Uh, и с этим связано несколько разнообразных систематических ошибок мышления. Uh, и самый, наверное, яркий пример – это то, что мы, в принципе, охотнее видим то, что мы уже когда-то встречали. Вы могли на себе это проверять, когда вы, я не знаю, купили какой-нибудь автомобиль конкретной марки, и после этого начинаете везде по городу видеть такой же автомобиль, как у вас. Хотя раньше вы не обращали на это внимания, очевидно, их не прибавилось скачком, просто стали их легче замечать. Также, когда у вас есть какой-то предмет одежды, например, куртка, вы начинаете замечать такие же куртки у других людей в городе. Или другой пример, когда женщина беременеет, или вот у меня, когда жена беременна, мы начинаем вокруг видеть очень много беременных женщин, хотя их не увеличивается, мы просто начинаем обращать на это внимание. И чтобы справиться с этим, у нас есть несколько таких еще типичных ошибок. Первое называется систематическая ошибка внимания, и вот как раз об этом важно помнить маркетологам. И кроме того, возможно, вы сможете какие-то ключевые сообщения строить, пользуясь систематической ошибкой внимания потребителей и наводить их на какие-то новые размышления. Что из себя представляет систематическая ошибка внимания? Представим себе Uh, два каких-то uh, соображения или два каких-то смысла. К примеру, uh, если я чищу uh, зубы какой-то зубной пастой, то у меня не будет кариеса. Вот чистить зубы зубной пастой — это соображение А или смысл А, а у меня нет кариеса — это смысл Б. И, соответственно, мы... Обычно обращаем внимание на то, что если случается А, то тогда случается и Б. Но вообще нужно рассматривать все четыре квадранта. Например, что если, допустим, я чищу, наоборот, я не чищу зубы зубной пастой, но при этом у меня нет кариеса. Такое тоже возможно. А возможно, что я чищу зубы зубной пастой, и у меня есть кариес. Или я не чищу зубы зубной пастой, и у меня есть кариес. Но вопрос, это происходит вследствие того, что я этого не делаю, или это просто происходит одновременно. А, здесь очень важно понимать, что мы обычно упираемся вот в этот первый квадрант, который называется, ну вот, если А, то Б, да, условно говоря, если случается А, то случается Б. Но мы не анализируем, что происходит в других четырех квадрантах, и эм, потребитель тоже этого не делает. А, поэтому, Подумай, может ли у тебя быть а, какое-то из ключевых сообщений, которые ты потребителю доносишь, переформулировано не в, таком, не в такой форме, а может быть ты можешь сообщить о каких-то преимуществах твоего продукта или услуги, а, пользуясь какими-то другими а, способами обоснования, причем теми, а, которые не делает а, твой конкурент. В том числе это можно использовать для того, чтобы развеивать какие-то, в той же конкурентной борьбе, развеивать какие-то сообщения а, твоих конкурентов. То есть если конкурент говорит, что а, если ты там, будешь пользоваться моим шампунем, то волосы будут мягкими и шелковистыми, то можно поговорить о том, что... Там, я не, знаю, не, не все шампуни делают волосы мягкими и шелковистыми. А можно поговорить о том, что волосы могут быть мягкими шелковистами шелковистыми без шампуня, и что-то в этом найти. Я сейчас не знаю, что, у меня нет конкретного примера, но а, вот такая систематическая ошибка встречается у нас постоянно. Следующий большой, очень важный блок а, когнитивных искажений, а, которые нужны для того, чтобы вычленить сигналы шума, это так называемый эффект ресторф мы завышаем важность вещей с достаточно сильным контрастом. Вот простой пример. Если мы выделяем на странице какой-то тарифный план, то его реально начинают чаще покупать, и на него начинают чаще обращать внимание благодаря эффекту рестов. То есть это вот один из таких очень ярких примеров. Другой яркий пример — это рекламные кампании, типа рекламной кампании Old Spice, которая совсем безумная, дикая и а, какая-то невероятно кислотная. В другой пример — это реклама Skittles, да, про Skittles-трянку а, и там доение жирафа. А, они тоже а, запоминаются, точнее вычленяются из шума благодаря эффекту рестов. Нужно ли использовать этот эффект и быть странными и не похожими на других вот настолько в вашем бизнесе — это большой вопрос. Что очень важно понимать про эффект рестов? Что, во-первых, контраст должен быть среди достаточно одинаковых элементов. То есть должен быть фон для сравнения, на котором будет выделяться то, что вы пытаетесь выделить, себя, свое предложение и так далее. При этом контраст должен быть достаточно заметным. Вот как вы видите, да, вот на такой картинке контраст работает не очень хорошо. Зато если мы изменили какую-то характеристику достаточно сильно, то контраст уже становится заметен. То же самое пример с цветом. Да? Если мы чуть-чуть подсветили квадрат, то мы почти не видим контраста. Если мы резко меняем цвет, то этот контраст заметен. Очень важно думать о том, чтобы это было достаточно отличающимся от общего фона. Поэтому мы постоянно говорим и будем говорить о том, что нужно искать отличия, различия, то, что вас отличает от других. Вот эффект ресторов говорит о том, что если вы говорите о своих отличиях, а вы должны о них говорить, контраст должен быть достаточно сильным для того, чтобы это увидел, осознал и э, смог воспринять потребитель. Следующая очень важная история, очень большая для маркетологов, это так называемый эффект привязки. Мы замечаем, когда что-то меняется, вот как мы уже видели да, на эффекте ресторов, но при этом мы оцениваем новое, сравнивая это со старым. О чем это говорит? Что если мы предъявляем, например, какую-то цену или даже какую-то цифру с самого начала, то человек потом неосознанно начинает сравнивать все остальные результаты с той цифрой, которая была ему впервые предъявлена. Например, проводилось исследование, студентов просили ответить на вопрос, скажите, количество африканских стран в ООН превышает 65% или, или меньше, и каково это число? Другой группе студентов в то, в то же самое время спрашивали, скажите, количество афри, африканских стран в ООН превышает 10% или, или меньше 10%, и какое это число? Удивительно, но во второй группе, которые задавали вопрос про 10%, медианный ответ был порядка, по-моему, 20%. А в группе, которые задавали вопрос про 65%, медианный ответ был порядка 40 с чем-то процентов. То есть, несмотря на то, что люди могли иметь разные представления о том, сколько африканских стран в ООН, делать разные прикидки, эффект привязки сработал в этом случае. Я сам лично проводил уже неоднократно в аудиториях, в залах с людьми такой эксперимент. Я делил их пополам и ставил по бокам два флипчарта, на которых было на написано два примера. Нужно было посчитать факториал числа 8, то есть произведение чисел, но с одной хитростью. Одна половина должна была посчитать произведение чисел от 8 до 1, а другая половина, от 1 до 8. Причем сделать это нужно было за 5 секунд, то есть в очень большом цветноте. И люди передавали вперед бумажки со своими ответами. Мы считали результаты, и результаты вот в перемножении чисел от 1 до 8, вот таком быстром, скидку, давали где-то вдвое меньшую медианный ответ. То есть вот здесь у, меня, у нас получалось 8000 люди отвечали в среднем, а в таком варианте люди отвечали примерно тысяч был медианный ответ, хотя правильный ответ 40 320. Это тоже говорит об эффекте привязки. Для нас, как для маркетологов, это означает, что мы действительно можем достаточно тонко управлять, пользуясь эффектом фонресторфа и эффектом привязки, тем, что будет думать потребитель, например, о той цене, которую мы предлагаем. Или когда мы сначала говорим о каких-то характеристиках, а потом начинаем рассказывать о характеристиках нашего продукта, базируясь на отличиях от этих характеристик, человек начинает к ним привязываться. Вот это важно помнить, этим важно пользоваться, и, возможно, ты сможешь несколько примеров у себя найти. Один из самых таких ярких примеров эффекта привязки, который ты можешь пронаблюдать в очень большом количестве ресторанов, это то, что в меню всегда есть, ну не всегда, а очень часто, есть какое-то блюдо, например, в разделе «горячее», которое стоит очень дорого, его почти никто не покупает, но оно нужно для того, чтобы остальные цены на фоне этого блюда казались меньше. И тогда, допустим, если там есть блюда за 900 рублей, а все остальные блюда стоят 250-450. Вот если там есть блюда за 900 рублей, то блюда за 450 начинают покупать чаще, чем если бы этого пункта не было. Если у тебя есть разные тарифные планы, обязательно экспериментируй с тем, какие из них первыми нужно предъявлять, какие из них оказываются там, точкой, которая происходит привязка и так далее. И, наконец, у нас есть так называемая склонность к подтверждению своей точки зрения. И это означает, что нас привлекают частности, которые подтверждают нашу точку зрения. У этого есть огромное количество примеров. Ссылку на статью о склонности к подтверждению точки зрения я предлагаю в, ком прилагаю в комментах, рекомендую прочитать. Но самый яркий пример вот такой склонности к подтверждению точки зрения, и мы еще об этом будем, наверное, упоминать, это склонность потребителя к рационализации после покупки. То есть, если потребитель что-то приобрел, он потратил на это деньги и усилия, но при этом ему это что-то не очень сильно нравится, то он все равно будет склонен рационализировать, почему он заплатил такую цену и почему этот продукт или услуга на самом деле достаточно хороши. Это, в общем, дает некий плюс для маркетолога, но все-таки Проблема в том, что если разрыв между желаемым и действительным слишком большой, то тогда склонности к подтверждению своей точки зрения может не хватить для того, чтобы у человека оказалось достаточно позитивное представление и воспоминания об опыте после покупки. О воспоминаниях мы еще поговорим. Поэтому если говорить о работе со своими покупателями, то нам нужно помогать им справиться с избытком информации. То есть, во-первых, не пытаться транслировать такой же белый шум, который транслируют наши конкуренты, а пытаться транслировать отличия на фоне остальных, причем искать такие отличия, которые, согласно эффекту фон были бы достаточно заметны на расстоянии. Во-вторых, нам очень важно помнить в эффекте привязки и привязки, во-первых, не пытаться привязывать людей к тому, что нам не нужно, а во-вторых, пробовать привязывать людей к тому, что нам нужно. И я крайне рекомендую изучить другие когнитивные искажения, которые в списке. Возможно, какие-то из них будут полезными для тебя. И как маркетологам нам тоже очень важно помнить, что мы обладаем склонностью к подтверждению своей точки зрения. И мы опосредованы систематической ошибкой мышления, поэтому рассматриваем не все варианты.